Вчера я инвестировала в проект 50 тысяч рублей. Сейчас я буду выводить свою прибыль на pr кошелек и буду усиливать свой вклад. Инвестировать я буду 100 тысяч рублей. А через 72 часа я заработаю и выведу 700 тысяч рублей. И выводить свою прибыль я смогу каждую минуту. Да-да, друзья, вы не ослышали. Заработанные деньги я могу выводить каждую минуту. Итак, давайте все по порядку. В проекте bitcoin.profit.capital мы можем легко и просто зарабатывать от 25% до 600% чистой прибыли. И каждый час или каждую минуту мы можем выводить свою прибыль на любую платежную систему. Друзья, как многие говорят, проект от надежного админа, который всегда отрабатывает и дает заработать более месяца. Мы с данным админом продолжаем зарабатывать. Вот и настало время в очередной раз проверить админа нового проекта Bitcoin bitcoin.profit.capital.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах. Первый тарифный план – 125%, второй – 150%, третий – 200%, четвертый тарифный план – 300%, пятый тарифный план – 400%, шестой тарифный план 500 – 500% за 24 часа. Начисление прибыли по 4 тарифам каждый час. По остальным тарифам начисления прибыли каждую минуту. 7 тарифный план 600%, 8-й тарифный план 700% за 72 часа. Начисление прибыли каждую минуту. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 8 тарифный план, то есть 700% за 72 часа, и проинвестируете так же, как и я 100 тысяч рублей, то наша прибыль составит 700 тысяч рублей, чистая прибыль 600 тысяч рублей. Друзья, зарабатывать без вложений мы можем на счет реферальной программы. Реферальная программа 3 уровня в глубину. 15%, 3% и 1%. Также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и скрыны с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Друзья, ну а сейчас давайте посмотрим статистику проекта. Проект совершенно новый, он работает второй день. Участников на данный момент 1312 человек. Проинвестировано более 3 миллионов рублей. Выплачено более 1 миллиона. Друзья, также в этом проекте есть телеграм-канал. Там вы можете пообщаться напрямую с администратором проекта и также с участниками проекта. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы увидим в этот проект я проинвестировала 70 тысяч рублей. Заработала я в этом проекте 360 тысяч. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальный доход у меня на данный момент составляет более 5 тысяч рублей. Но сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность.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 Друзья, сейчас 100 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек, и мы с вами продолжим.